Я хочу пожелать каждому человеку на этой земле мужества. Мужество уходить от тех, кто тебя хоть раз по-настоящему предал. Мужество никогда не оглядываться назад и уметь с достоинством похоронить разбившуюся насмерть надежду. Мужество не копаться в своей памяти, нанося себе этим новые жуткие раны и отдавая свою энергию тому, кто однажды смачно плюнул тебе прямо в душу. Мужество делать правильный выбор, не зарываясь трусливо по староусинному в песок с головой, игнорируя знаки, которые посылает тебе Вселенная. Мужество заглянуть самой страшной правде в глаза, а потом не жалеть себя, а радоваться, что удалось вовремя распознать врага в лицо. Мужество любить тех, кого любит сердце, и закрывать его, если разлюбил сам или разлюбили тебя. Мужество вставать с колен после каждого падения и ждать, когда снова отрастут оторванные с мясом крылья у тебя за спиной. Мужество улыбаться этой жизни сквозь слезы и быть готовым строить счастье даже на руинах разнесенного в клочья твоего сердца. Мужество любить снова и снова, всякий раз, вкладывая во все еще больше нежности. Мужество.